Билон, в общем, даже кусочек ремешка Екатерина Я такие вы? вещи еще не выкапывал ни разу Сейчас ничего не говорил, смотри серебро Ну, как это называется <музыка> И вот такая вот штука Вот такая вот шляпа, я бы сказал. Я думаю, миллионы Туда ну, искатели шляп. таких шляп выкапывают И потом говорят Фу, <смех> Здравствуйте, дорогие подписчики А также гости канала Второй день Едем на это поле Которое вчера разведывали вот. Разведка показала, что находки очень интересные Две монеты серебряные выкопали вот. Сегодня тоже будем пробивать это место уже, смотреть, что там будет интересного. Вот. Что найдем вам, обязательно покажем, вы это все увидите. Оставайтесь с нами. Все, приехали на место. Снежочек выпал ночью. Сейчас продолжает маленько накидывать. Морозец был небольшой. Это минус один градус, минус полтора дочка. А так, в целом, погода отличная. Ветра нет. Очень главный. тихо. Крайне тихо. Почему? Ветра нет вообще. Птичек не слышно вообще. Да. Только мы, похожи тут. Только мы здесь одни. <свес> <свес> Ночь и тишина, данная навек. Та -та -та -да. Мама у нас очень любит эту песню. Все время заставляет нас ее слушать, когда мы едем вместе в машине. Поэтому мы маму не берем. Канинка-то вчера выпала, интересная такая большая. Ну да, ладно, канинка, а 20 копеечек? 2, 20, 20. Вот это мне больше интересно. Да. А, Белончики вообще не, не часто в краях попадают. Да, поле припорошило. Как красиво-то. Ну все. Поехали. Копали-копали, нашли первый сигнал, хороший, очень четкий, ну, поймали угадаю. его, такой прям красивый, так звенит, копали-копали, раскопали, дылень. Да пропал сигнал, что а. за фигня, куда делся? Да, самое интересное, что с, того, <с, с той стороны идем, уже вот это расстояние прошли, вообще никаких сигналов, чистое поле, хотел уже поворачивать куда-нибудь краю больше, больше идти, краю, потому что к краю там более больше сигналов. Копаю, главное Вот ну, так катушка провожу ну, сигнал. сигнал пропал Что за ерунда, думаю, вообще, еру? Я уже прям вот, вот так ногой Думаю, не достает, что ли, да, ну, может быть, не достает Опять провожу Фигня какая-то Потом, главное, беру лопату Хочу еще раз, ну, думаю, копнуть Может, туда ушел Вот это, смотрите Ну, как это называется Оказывается, монета прилипла в момент копания На лопату Красиво, да? Да. Совети, кстати. Ой, первый сигнал, ребята. Так что когда самый. сигнал пропадает, не отчаивайтесь. Да, он может быть на У вас в кармане уже. Да. Так, ну две копейки, две копейки. Сейчас год по году скажу. Блин, не видно вообще. Ну И да, ребят, память. сами не, не видно вообще. Две копейки. Какой год? Ну, ранние советы до 35-го года. Шустрые копейки да? Да, интересно, как она прилипла на лопате и не сразу ее смог найти. Мне год не, не разглядывается, вообще непонятно, что за год. Ну ладно, потом посмотрим, скажем вам. Советский керамический черепок вам в ленту. Не валяется, а лежит. Хорошо припрятано. О, смотри-ка. Фига себе. Старинный медный замок. Да ладно. Да, ребята, все, смотрите. Ну, приколюха. Вот это. Сломанный жалко. Верни как прямо. Вот что его поворачивать-то вот. Ну да, и вот так вот. Может Нет. даже не замок. Ну. Какая-то интересная штука. Ну, что-то очень красивое, блин. Да, вообще похож на замок. Что-то да. они пазики вот, здесь идут. Слушай, штуковое. я такие вещи еще не выкапывал ни разу. Ну, бывают замки советские, но вот это видно он старый. Да, интересно. Старина. Древнегреческая старина. Как один говорит Камрад. Тут налипает, я говорю, тут к монету может. Налипнуть спокойно, да? Опять что ли? Железяга Железяка, Железяка. О, Ничего не буду говорить про всегда. Ну давай ключик от замка О, Надо пинпойнтер брать Бывает столько времени приходится тратить, чтобы находку найти. Ну смотри, вообще ничего нет. Где она есть? Что ты здесь? А? Кабанов гоняли. Жакан. Причем каких кабанов, я не знаю, слонов. Только здоровые, я не знаю, тут тяжелая. Ну не выкидывай, я Жаканчики люблю. Да, держи. Какая-то штука медная, что ли. медное что ли, непонятно Еще канинку выкопали не, не стали снимать Такую канинку да, такая же по, по размеру О, да, Даже с ремешком Да, с ремешком, абсолютно такая же угу. Может, три штуки выкопали В итоге выкопали. три штуки с этого поля Две штуки вчера и вот одно уже Значит, поле пахал в царское время Работали здесь Походу. О, Пугается гирька, ребята, вот это О, уже интересно. О, шикарно, Блин, первый раз на камеру, с узором еще. Открывает шапанское. Да, ой, Блин. красавица. Это уже 15-16 век, тяжелая такая, Эй, какая с узором, классно. Да, гирки ну мы любим. ну я, может быть, спокойно я размерчик да красивенькая такая да, тяжеленькая вещь. кто не знает раньше вот в старину носили кафтаны 15-16 века вот такие вот пуговицы гирки да, было Вместо много много пуговиц. много много много много их так да вот. Ча... так иногда на старых местах находишь такие вещи да вот. где вот такую вещь находишь это уже показатель того, что как вариант можно и чешую найти. Пуговичка. И присутствует сюжет. Надо отмачивать, не видно ничего. Вот такая вот. Не дергай. О, хе-хе-хе. что за вещь. Интересная штука. Медная полностью. Что такое, мы не знаем, ребята. Если знаете, или выкапывали. Конечно, похоже на гентиль. Непонятно. От... Медный. Бронзовый точнее. Молите, ребята, <смех> второе серебро Слушай, ну штяк Блин, ходим буквально там Блин, царское Ходим буквально сколько? Минут 10, 10 Вообще блин. Такой результат, слушай, вообще шикарный Блин, красотища Смотри, двадцаточка 1869 год Блин Красота